Здравствуйте, я решил открыть новый плейлист, который назову ответы на вопросы антисемитов. На многие из таких вопросов я отвечал роликами, но не по каждой теме имеет смысл снимать отдельное видео, поэтому пусть у нас теперь будет отдельная особая рубрика, и отвечать я тут собираюсь на самые различные вопросы, даже самые обычные, а для поднятия настроения зрителям начну с зачитывания одного прикольного комментария, который сохранил довольно давно. Итак, слушаем. Вы, Серж, делаете обзоры, не доводя до сути. Как еб***й шпион. Вы не говорите правды ни о людях, ни о жизни. До сути не дорываетесь, это очень огорчает. Ваши обзоры – как красивая обертка от конфеты. Раскроешь – а внутри пусто. Хотелось узнать про Шария, на кого он работает, сколько людей на него работает, откуда у мальчика иммигранта вдруг деньги завелись, почему к нему приставили жену Ольгу. Почему? Тот же Пучков, чьи это проекты? Хованский ж**к, чей проект? Ругается матом, вечно пьяный, ругается на власть, а его не трогают. Кто еще? Миша, не магия, жена его, и... секта хабады. Сам Миша в секте танцуют, а его не трогают. Так что, Сержа, что-то ты не договариваешь. Ну вот сами видите, народ требует подробностей. И я уверен, что Ольга Шари и Екатерина Печерская очень удивятся такой пикантной информацией о себе. Кстати, об отношении Ольги Шарей в девичестве Бондаренко к еврейскому вопросу я планирую отдельное видео, но чуть попозже. Юрец же Хованский уже давно задолбался всем рассказывать, что он никакой не еврей, а наоборот, фамилия его самая что ни на есть русская и даже дворянская, а Кудряшка это вполне нормальная аномалия, для исконного представителя русского народа. Но так уж устроена жизнь у некоторых людей, что если даже вокруг них не останется ни одного еврея, они их себе придумают сами. Итак, поехали. Первый вопрос. А почему евреи присвоили себе слово антисемитизм? Ведь арабы тоже семиты. Лично я не антисемит. Но евреи всегда остаются евреем. Это неплохо, плохо, не хорошо, это факт. Отвечаю. Вот эти ваши шесть слов как раз и доказывают, что вы, батенька, таки самый настоящий антисемит. Но могу ли я сказать, что русский всегда остаются русским, или что англичанин всегда остается англичанином. Глупая фраза, согласитесь. Но если вы говорите так про евреев, и вам это кажется нормальным, значит вы именно антисемиты есть, так как приписываете еврейскому народу какие-то особые качества. Нет, мне не жалко, хотите выделять евреев в худшую или даже лучшую сторону. Это ваше право. Просто называйте вещи своими именами. Вы действительно антисемит. А почему евреи присвоили себе слово антисемитизм? Ну, так сложилось чисто исторически. В любом языке, тем более в международном, первоначальное значение слов часто теряются. Например, когда мы здороваемся с человеком, вряд ли мы думаем о его здоровье, правильно? Это просто приветствие. Или когда мы называем человека расистом то, как правило, имеем в виду, что какой-то белый ненавидит какого-то черного. Хотя расы бывают и европеоидными, и негроидными, и монголоидными, но у слова ⁇ России закрепилось определенное значение. И именно с этим значением оно чаще всего используется. А если мы встречаем чернокожего, который ненавидит белых, то как его правильно назвать? А это сложно, одним словом не обойдешься. Придется долго и нудно объяснять. А словосочетание ⁇ афроамериканский расист ⁇ Звучит откровенно глупо, хотя слова вроде бы все правильные. Если кто-то наезжает на русских, причем не столько на русскую нацию, сколько на русскую историю, то краткое, емкое слово таким наезжателям уже придумано. Русофоб. С чем я вас всех и поздравляю. А вот украинцы, белорусы и прочие казахи пока отстают. И достойного слова для выражения ненависти к самим себе пока еще не изобрели. Хотя, может, оно им пока не очень надо. Некоторые советчики предлагали мне использовать вместо слова антисемитизм, более грамотные с их точки зрения еврей-фоб, еврей-ненавистник, антиеврей, еще какую-то ерунду, но я не собираюсь изобретать кривых велосипедов, потому что как только я начну где-то употреблять подобные слова, меня же зрители засмеют. Не скажу, что слово антисемит мне очень нравится. Каждый раз, когда я его пишу, хочется заглянуть в словарь, а не ошибся ли где. Но ничего не поделаешь, будем и дальше с ним мучиться. Вы же согласитесь, дорогие мои антисемиты, что такое явление, как ненависть к евреям, существует. А значит, придется использовать и данное не очень-то красивое слово, как бы оно кого-то не раздражало. Следующий вопрос. А вот тут Соловьев очень пренебрежительно высказался о главном равении Украины. Разве такие высказывания приемлемы среди евреев? Тут, прежде чем отвечать, надо послушать, а что же такого сказался Лавьев. Да, да раз. мне наплевать, что вы вот этот человек жмет кого-то С униуважением отчет и раз, к главному У кого Украины? главный равин? Ты опять не понимаешь. У нас нет папы римского. Мне он не нужен. Очень равин, нет. ты не понимаешь, он у нас не генерал. А кто? Для... Никто. никто. Вот этот человек, для меня этот человек просто не, никто. Неморальная совесть, он не, даже не близ... еврейского, сошел. никто? Конечно, не просто никто, а совсем никто. С какой радостью он моральная совесть. Отвечаю. В принципе, в данной ситуации Соловьев прав. Еврейское сообщество не строится по принципу единой пирамиды. Папы Римского действительно нет. В синагогу сама себе может построить любая община и они сами выбирают своих авторитетных раввинов. Религиозных книг написано великое множество. В религиозной среде существует огромное количество разнообразнейших течений. При этом, в принципе, любой еврей, да даже не еврей, может зайти в любую синагогу и помолиться там ему никто слова не скажет. Только надо соблюдать общие тамошние правила. Кипу одеть, одежду прилично. Выбор равина, то есть религиозного авторитета, это дело добровольное. Послушал ты несколько лекций, если раввин тебе нравится, то уже идешь к нему за советом, или просишь помочь в изучении Торы, и люди сами жертвуют деньги на его синагогу. И если таких сторонников у раввина собирается очень много, если его труды и идеи передаются через поколения, то его могут объявить садиком, то есть праведником. Его могила становится святым местом, как это происходит в Умане, но опять же не для всех, а только для тех, кто считает данного Раввина своим великим авторитетом. Если раввин тебе не нравится и ты с ним в чем-то не согласен, уходишь искать другого. Естественно, это касается только верующих людей. Атеистов мнение раввинов на жизненные вопросы в принципе не интересует. Хотя, если раввин чай хороший, то поболтать с ним можно, конечно, на любую тему. Поэтому, когда, дорогие мои антисемиты, вытаскивают те или иные высказывания, отдельных бородатых чудаков в шляпах, а вот этот Равин так сказал, вот этот Раввин тут кого-то обозвал, то для меня легче всего на это ответить именно в стиле Соловьева. Да мне наплевать, что он там сказал. Идиоты встречаются и среди раввинов тоже. У нас нет папы римского. Следующий вопрос. А если евреи такие хорошие, то зачем они тогда Христа распяли? Отвечаю. Во-первых, я никогда не говорил, что евреи хорошие. Я только говорю, что они не такие плохие, как принято считать в вашей антисемитской среде. Во-вторых, я как атеист во все эти религиозные легенды не верю. Но если вы верите в существование Христа, тогда должны верить и в то, что Бог существует, и Он вручил Тору евреям на горе Синай. А значит, они имели право решать свои внутриеврейские проблемы по своим законам. И не стоит забывать, что казнили Иисуса все-таки римляне. И уже в сказке, что подчиненный в то время римлянам еврейский народ, вынудил представителя римской власти Понти Пилата казнить кого-то против его желания, вот в такие сказки я точно не поверю. Потому что, когда римлянам реально понадобилось, они разнесли всю эту еврейскую халабуду в дребезге со всеми их еврейскими храмами. Да так разнесли, что до сих пор осколки собрать не могут. Еще один частый вопрос на эту же тему. А вот евреи ждут Мессию. Так ведь Иисус Христос, возможно, и был этим Мессией, а они его не поняли и не приняли. Отвечаю, у евреев инструкции по приходу Мессии или Машеха, как это говорят на иврите, очень четкие. Ошибиться с идентификацией личности Божьего посланника никак невозможно. Потому что Машех должен не просто прийти, побродить по святой земле с лекциями, а потом попасть под раздачу недовольных горожан. Машех должен остановить все зло, которое происходит на земле, оживить души умерших, после чего всех рассудить по заслугам и расставить по полочкам, а затем построить вечный рай на земле и на небесах для всех, кто этого достоин. Иисус Христос, даже если Он существовал, ничего такого не сделал, поэтому естественно, Он кто угодно, хоть Сын Божий, если вам так нравится, но никакой не машеях. Следующая тема. У меня к вам два серьезных вопроса. В интернете гуляет море фото, где Путин одет в еврейский национальный головной убор. Это фотошоп или нет? Правда ли, что мама Путина в девичестве Шаломова и она еврейка? Отвечаю. У стены плача в Израиле всем гостям одевают кипы на голову. Можно найти такие фотки Обамы, Клинтона, Путина, Порошенко, кого угодно, даже Зеленского. Все это снято у стены плача. Приезжайте, и вам тоже кипу дадут. Но если не хотите, можете не одевать. Я несколько раз видел, как люди подходят к стене плача без кипы, и никто им ничего не говорит. Я сам одевал кипы в своей жизни несколько раз, на похоронах бабушки, и тогда впервые задумался о таком понятии как еврейство, пару раз заходил в синагогу, и чаще всего раз пять-шесть у стены плача. Мне там просто приятно постоять и подумать о вечном. Никаких записок не кладу и ничего не прошу. Так как пока и так все у меня хорошо. Про еврейство Путина это, естественно, вранье, и главное доказательство, что он служил в КГБ, а в эту организацию все времена евреев принципиально не брали. Я даже точно не знаю, когда началась такая политика, потому что при Сталине евреев в спецслужбах было много. Правда, их много и расстреливали, а потом вдруг как отрезало, и евреи в СССР могли служить и работать во многих местах, но только не в КГБ. Про фамилию матери Путина я посмотрел информацию. Она была не Шаломова, а Шеломова. Шеломами назывались древние Руси холмы и какие-то возвышенности. Возможно, отсюда и такое слово, как шлем. Шлем шелом он же на голове возвышается. Ты и Волгу веслами расплещешь, ты шеломом вычерпаешь Дон, из живых ты луков стрелы мечешь, сыновьями глеба окружен. Таким образом, фамилия матери Путина могла произойти как от древнего названия холмов, так и от слова ⁇ шлем ⁇ Ну и как самый малореальный вариант от еврейского слова ⁇ шалом ⁇ то есть ⁇ мир ⁇ Но даже если бы это было так, то это все равно ничего не значило бы, потому что русская фамилия Иванов, она тоже точно произошла от еврейского имени Йоханан. Но мы же не будем записывать на этом основании всех Ивановых в евреи. На одной из лекций Станислава Дробышевского я слышал, что Путин происходит от какого-то малого северного народа под названием Чудь, так что ВВП конечно человек уважаемый, но это целиком и полностью ваша Чудь, а не наша. Куда делся народ Чудь, ассимилировался в основном. Да, но я уверен, что еще он не исчез окончательно, но, но в принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации, каких-то нет уже и так далее. Но все это является частью нашего культурного кода. На этом я свой выпуск заканчиваю. Предлагаю дорогим моим антисемитам писать мне свои антисемитские вопросы. Вам я в этой рубрике предоставляю главный приоритет. Ну и всем другим зрителям тоже конечно буду отвечать по мере возможностей на самые интересные вопросы.